И всем привет, с вами Росиксон. Сегодня будет видео о мем-коинах, как на них заработать. Большая часть видео будет про додж-коин, ну и про другие монеты я тоже немного расскажу. Также не забывайте приходить по ссылочке в описании в мой Телеграм-канал. Я там говорю практически все, что делаю в крипте. Там я делал пост о додж-коине, когда он еще стоил 8 центов, буквально пару дней назад. Сейчас он стоит 13 центов. И кстати, в том посте я расписал некоторые причины в котором Додж мог вырасти, он действительно вырос. В общем-то, мой полезны, полезный. Переходите, лайки ставьте, комментарии, если будут вопросы. А мы начинаем. Почему же Додж вырос? Как мы знаем, Илон Маск довольно человек, довольно богатый. И, насколько мне известно, когда о Dogecoin все забыли, он выкупил довольно много монет и стал чуть ли не контрольным владельцем. Ну или не контрольным, а скажем так... Его доля монет довольно весомая. И что он сделал? Купил монеты Dogecoin очень дешево, и ему выгодно раскачать монету чем выше, тем лучше, логично. Вначале он делал про нее посты, а недавно он выкупил компанию Twitter. И есть предположение у некоторых то, что Dogecoin будет как-либо внедрен в Twitter, и это должно положительно сказаться на цене монеты. Также напомню то, что частично деньги дали Elon Маску Binance и другие разные компании. То есть Twitter явно будет связан с криптовалютой. Уже Twitter разблокирует многих пользователей, в том числе Трампа, в том числе Kanye West. Я считаю это положительно. В общем, почему вырос Dogecoin? Первое, Elon Musk довольно крут купил Twitter. Он владелец Dogecoin довольно большого количества монет. А значит, ему выгодно, чтобы доджкоин как-то продвигать. И вероятнее всего, как-то он прикрутит доджкоин к твиттеру. Надеюсь, это будет какая-то полезная прикрутка. А не знаете там, типа, которая ничем не поможет. Которая только на новостях один день. В общем-то, в сумме, Dogecoin уже вырос, ну, практически в два раза. Вот только за сегодня на 57%. И что же делать? Да, можно купить Dogecoin. Я думаю, что он дорастет до 20 центов. Сейчас для справки стоит 13. Но довольно большие риски. Во-первых, он сейчас вырос довольно сильно. Да и плюс потенциальная прибыль не такая уж и большая. Ну там процентов 50. Да, прибыль большая, но риски ну прям большие. Возможно, вам больше понравится... Вот биржа Гейтайо, кстати, спасибо за поддержку этого выпуска. Я захожу на... Биржи Если вы еще не зарегистрированы, регистрируйтесь по ссылочке, получайте вечную скидку на торговые комиссии. Гейтайо в общем, в том всем лучших бирж постоянно поднимается. Самая ликвидная. Так вот, мы заходим в торговлю. И тут есть у нас вкладочка «Мемные криптовалюты». И я вот сейчас смотрю, я заметил. Доджкоин, ну это мем криптовалюта по сути. И Доджкоин потянул все мем криптовалюты. Ну, все кроме мертвых, будем честны. За собой. Вот и смотрю. Додж вырос на 56%. Монета ДОК на 24. И Мы видим и объемы нормальные. И ШИБА выросла на 13%. АКИТА тоже выросла. То есть смотрите. Вы можете выбрать какие-то не монеты. Допустим та же ШИБА. Если она еще не выросла по процентовке так же как ДОДЖ. Закупить шибу, например. Или вы посмотрели. Что да сейчас идет. Прям мемкоины, все пампятся. Сначала дождь, потом Shiba, потом еще кто-то. Могут быть опя опять стать популярными, когда знаете, там какая-нибудь монета, код коин начинает продаваться по 1 цент, там, Любой может купить. И буквально через 2 дня она начинает расти, но ну, просто потому что это на хайпе. То есть можно выбрать, провести собственный анализ. Я вам не смогу пускать, какие есть другие мем криптовалюты. Вы сами посмотрите, примите решение, если хотите, купите довольно интересная возможность. Мне кажется, такое не часто будет случаться. Вот примерно так. Кстати, регистрируйтесь на биржу ЕТАЁ по моей ссылочке Мне поможет заодно. Ну, надеюсь, критических ошибок я не сказал видео. Если что, в комментариях можете меня поправить. Сказать про Доджкоин. На самом деле, за память Доджкоин могут. Потому что, представим, я в теории говорю, что если... Илон Маск, возможно, его соратники владеет большим количеством криптовалюты, прям довольно весовым, то, грубо говоря, продавать монеты будет некому. И они могут ее ну гнать цену наверх. То есть тут очень интересно, можете рассказать свое мнение в комментариях, кто о чем думает. Я думаю, что доджкоин это явно интересная монета для спекуляции. Для холда не неуверенно, для спекуляции прям интересно. Например, одна из идей, которая вот мне только что пришла... Купить Доджкоин до того момента, как он будет внедрен в Твиттер. И когда мы видим новость, то что он меняется Твиттер, он еще растет там на 50%, и мы продаем. Но опять же, какие риски? Допустим, он сейчас сильно вырос, опять упадет. Ну и так далее. В общем-то, вы -то сами там смотрите, что у вас там по рискам. Ясно дело, на всего ответа не надо. Ну, я бы там процентов 5 максимум с капитала использовал для Доджкоина. Я думаю, что даже меньше. В комментариях можете написать, как вы. Но если у вас там капитал весь 100 баксов, можете чисто полудить. Но всегда нужно понимать, что давайте, Чукак, как, удачи.